Слава Богу, братья и сестры! Бог нам помог до этого момента, что мы приехали на собрание. Э спасибо Ему за все, что мы имеем, и также призываю Вас быть в мультанном стане сегодня и дальше на этой ситуации с войной в Украине, чтобы Бог помог Украину. Э я хотел бы прочитать э первое послание до Тимофея из э второго раздела, с первого по четвертый стих. Это первое Тимофея. Вторая глава, первая по четверти стих. Отже, перш за все, благаю, звершувати прохания, молитвы, клопотання, подяки за всех людей, за царів и за всех, кто при владі, чтобы нам проводить життя тихо и спокойно, всякому благочесті та пошані, бо це добре і приємне перед лицем спасителя нашого Бога, який хоче, щоб усі люди були спасені та прийшли до пізнання істини. И так, прежде всего, умоляю совершать прошення, молитвы, хадатайства, благодарение за всех людей, за царей и за всех, кто в власти, чтобы нам проводить жизнь тихою и спокойною во всяком благочестии и уважении. Ибо это хорошо и угодно перед лицом нашего Бога. Я бы хотел, чтобы мы все встали и помолились перед началом служения. И все сейчас мы в пятницу были собраны и молились, и было у нас особенная молитва, за мы молимся за Украину, чтобы Господь сам поставил защиту. Это мы видим, что без молитвы – это ничего, и опять без вмешательства божье ничего не происходит так просто, потому что без воли Божьей даже волос головы нашей не падает. Друзья, это происходит, почему? Было и Слово Божие нас говорит о том, и будут войны, и вы будете слышать о военных слухах, и говорит Слово Божие нас – не ужасайтесь этому, ибо это надлежало быть». И мы, как мы христиане, мы должны, друзья, молиться. Мы должны поддерживать молитве друг друга, но мы не должны злиться. Мы не должны что-то делать. Мы христиане. Если Иисус живет в нас, мы не то, что мы не поддерживаем. Мы Иисус живет в нас. Мы молитвой, будем сопровождать это все. Это Господь оставил нам пример. Я вспоминаю, есть. Книга Библии, где там Аковея, и там есть место, написано, когда царь пошел против евреев, и он их заставлял кушать свиное, и они против, не хотели. И он хотел их уничтожить всех. И то место такое, я, я не говорю под это, но там было, этот царь дал приказ, напоили слонов, вино, и эти вины, э, слоны стали пьяные, и он их, они были ученые, и он их натравил на евреев. Евреи были собраны, и они начали молиться к Богу. И они взывали в Богу тот день, и эти слоны как рынули на евреев. Но когда они возопили к Богу, тогда пришел приказ с неба. Эти страны поворачиваются в обратное и, и пошли топтать всех своих дречировщиков, своих хозяевов. Они пошли все обратно, и тогда было спасение у иудеев. Друзья, это делает Господь. Когда народ сплатится въедино и начнет взывать Богу, не браться за оружие, а начнет взывать Богу, то Бог все сильный, Он может повернуть все в обратную сторону. Друзья, это Бога мы имеем, этому Богу мы верим, и Господь делает свою работу. Наша цель, чтобы мы молились, наша цель, чтобы мы молились. Вспоминая времена, которые бывало братья, посылали в армию, посылали на войну, даже взять в те, те, те время, и они сказали, мы воевать не будем, но мы пойдем раненых выносить будем. Друзья, это самое главное, но очень больно становится, когда народ христианский и говорит, мы должны взять оружие и идти воевать. Нет, мы должны взять оружие, Слово Божие, и идти Слово Божьим и этим воевать. Мы должны прославлять нашего Господа, друзья. И тогда Бог будет защищать нас. Потому что в Библии написано, за меч возьмешься и от меча погибнешь. Мне очень больно. Я сегодня, да, я, я сегодня я сегодня говорил с Украиной. Я говорил сегодня с одною сестрой. Она плачет, в телефоне она плачет, рыдает, потому что, говорит, эти сирены, они просто, говорит, а шкура поднимается, говорит, страшно становится. Друзья, мы должны благодарить Господа, мы живем пока в мирное время, мы живем здесь в Америке, и мы будем нет, друзья, мы должны молиться об этом. Мы не должны умолкать, а мы должны проносить пред Богом это. Потому что Господь хочет, когда мы видим беду, мы должны молиться, поддерживать. Потому что, не дай Бог, у нас будет что-то, нас будут поддерживать в молитве. Это идет взаимосвязано. И Господь хочет, чтобы мы дальше двигались. И я Бог положил, и мы, мы начинаем это, мы это и... И тут говорят такие слова, что Господь нас положил мне читать Матфея 5 главу. И мы, мы прочитали много, мы дошли до 9 стиха, друзья. И теперь, ой, до, до 8, и взять мы будем сегодня, начиная с 9, 9 стиха, Пятая Матфея, 5, 5 глава, с 9 стиха. Мы будем читать такие слова. «Блажены миротворцы, ибо они, ибо будут наречены сынами Божьими». И 10 говорит такие, «Блажены изгнаны за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно засовить за меня. И двенадцатый. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывшие прежде вас». Аллилуйя! Друзья дорогие, Слово Божие, оно оставлено нам для того, чтобы нам рассуждать, как оно должно быть. И вот написано, блаженны миротворцы, кто такие миротворцы, друзья дорогие? Это те, которые берутся за оружие. Нет, миротворцы это те, которые сам не подает никакого повода. К раздору, несогласия и других враждующих между собой, примирает и соглашается, и уподобляясь поддельным Сыну Божьему. Друзья дорогие, это миротворец, который всегда хочет мирно, чтобы мир был среди друг другом, чтобы мир был среди людей. Это миротворцы, и он, как Сын Божий, Он примирил нас с собою, Он примирил нас с Отцом. И это миротворцы. И вот написано, примиривший небо с землей, это Иисус Христос, Он сделал. Он примирил все. И даже Бога с человеком и называется Сыном Божьим. Друзья, и это самое главное в нашей жизни, как мы подходим к этому. Как мы можем относиться? И миротворец – это, это почетное звание, большое звание быть миротворцем. Да, в мире называют многих миротворцев, что послали армию, и не давай успокаивать. Друзья, но Слово Божие нас говорит о миротворцах других которым мы должны быть миротворцами, мы должны быть всегда в молитве и знать. И Слово Божие нас говорит такие слова. Мы прочитаем Псалом. Говорит это Псалом 33 из 15 стиха. И говорит такие слова. Уклоняйся от зла, и делай добро, ищи мира, и следуй за ним. Псалом 33,15. Он ясно нас поддерживает и говорит о а тому, что такие миротворцы. Он говорит, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира, и следуй за ним. Дорогие друзья! как самое главное быть миротворцем в нашей жизни, как самое главное не быть никогда в споре ни с кем, как самое главное в нашей жизни ничего не доказывать. А ты встань на колени и молись. Ты встань на колени, видишь брата, ты молись за него». Не пойди, я пойду ему выскажу. Нет, друзья дорогие, сделай так, просив Бога мудрости, и Бог поможет тебе совершить это правильно. Это блаженство мы должны быть, что мы читали, уклоняться от зла и делать добро. Друзья дорогие, тебе делают зло, ты делай добро. Ты увидишь, что это превозвратится к тебе обратно. Тебе возвратится больше, и Бог поможет тебе во всем. И дальше мы прочитаем Иякова, третья глава. И тут говорит так, 17 стиха. Не злословьте друг друга, братья, кто злословит брата или судит брата своего, то злословит закон и судит закон. А если судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Друзья, самое главное в нашей жизни – не злословить никого и быть миротворцем. Самое главное в нашей жизни – быть миротворцем. И говорят, не суди. Миротворец, он никогда судить не будет никого. Миротворец он никогда не будет что-то делать, зла. Он будет стараться о мире. И, и я, я, я прочитал это, а. 17 стих говорит так, но мудро свыше, во-первых, это Якова, я прочитал 4 глава, 11 стих, а я прочитаю сейчас, я извиняюсь, Якова 3 глава, 17 стих, говорит такие слова, но мудро свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Смотрите, что я прочитал первый стих, если мы это имеем, то мы не можем остаться без успеха и плода. Смотрите, я прочитал в одиннадцатый стих, не заслуживайте друг друга брат». кто засловит. Брат? Мы не должны бы засловить это мертвоц, она не идет к нам. Но, говорит такие, а 17 стих говорит так, но мудрость ходять, мы должны быть мудрыми среди этого мира. Братья и сестры, друзья, и говорят, в 18 стих говорит такие слова. «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Смотрите, как интересно. Они рядышком идут, одни стихи, и говорят Слово Божие, что «Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Когда мы храним мир Божий, когда мы храним себя неосквернённо от всего этого, что Бог нам помогает, и мы становимся миротворцами. И еще одно место Слово Божие нам подтверждает, говорит такие слова, это я прочитаю 1 Иоанна. Третья глава. И первый стих. 1 Иоанна, 3 глава, 1 стих. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его». «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Бог дает нам, это и когда в нас живет, это Божья любовь, друзья. И мы можем эту любовь передать другому. И говорит, смотри, какую любовь дал нам отец, чтобы нам, нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Мир этот который не знает Бога, Он не может понять любовь Божию в нас, который Господь вселился в нас. И Господь хочет, чтобы это Его любовь, она была и сопутствовала. Когда Божья любовь в нас, мы будем любить всех. Слово Божье говорит в другом месте, говорит, любите врагов ваших, проклинающих вас, благословляйте, ненавидящих вас, благословляйте. Не воздавайте злом за злом и не ругайтесь за ругательством. Это нас учит Слово Божье. Это тактика миротворца. Друзья, и когда мы будем благословлять, когда мы будем совершать это, мы будем у Бога в почете. Это Господь хочет. И следующее место Римлянам, 8 глава. И тут 17 стих. Римлян, 8 глава, 17 стих. «А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Что Павел пишет, интересное место. «Если дети...» Смотрите, там говорит, смотри, какую любовь дал нам Бог, чтобы нам быть и называться детьми Божьими. Говорит, а если дети мы его, то и наследники, то мы наследство, наследники Царства Божьего. Наследники Божьи, наследники ко Христу. И если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Как главное в нашей жизни, друзья, быть вместе с нашим Господом. И если мы страдаем ради Христа, не ради этого земного, то мы блаженны. И вот так, сонаследники же Христу, ты только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Если мы с Христом, и Он нам помогает проходить это попроща, Пусть Господь нам поможет. И еще одно место я прочитаю говорю такие слова. Это говорит Коринфянам 14 глава и 33 стих говорит так. «Потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира. Так бывает со все, во всех церквах у святых». Это говорит о том, что этот Бог мира, Он с нами живет, и мы в Нем. Когда Бог живет в нас, друзья, тогда у нас мир, покой, мы не убоимся зла, потому что Господь со мною, Твой жезл и посох, они успокаивают меня, Ты приготовил предо мной трапезу, друзья. Это Господь все нас ведет к этому. И это Господь хочет. И говорит, потому что Бог не ест, Бог не устройство. Бог не хочет, чтобы было что-то происходило, но Бог мира. И мы этому Богу служим. Дорогие друзья, и мы поклоняемся этому Богу, Богу мира, который Бог, Он любит, чтобы был мир. И Он хочет, чтобы сегодня. В твоей и в моей душе был мир Божий. Когда мы отдаемся Ему, и когда мир Божий в нас, у нас не идет беспечия, нет. У нас идет просто мир Божий. И мы знаем, что Господь делает. Да, оно, мы, мы, мы в теле, какое-то переживание, что-то может происходить. Но мы должны правильно понимать, что Господь хочет от нас, друзья. И Господь жаждет, чтобы мы правильно подходили к этому служению, чтобы мы правильно подходили к жизни нашей, чтобы мы правильно и шли за нашим Господом и сказали, «Господь, пошли мне Твой мир, пусть почает Твой мир в моей душе, пусть почает Твой мир во мне, и этот мир Твой, он будет успокаивать, и я буду отдавать кому-то этот мир». Потому что я с тобою, я живу с тобой, и ты со мною. Это самое в нашей жизни, друзья, отдаться, научиться отдавать все Господу. Научиться отдавать Богу, и Бог поможет. Встань, встань в своей тайной комнате и скажи, Иисус, пошли мне твой мир, и Он, Он пошлет тебе. Он пошел тебе тот мир, который тебе не хватает. Он скажет, он придет и обнимет, и скажет, «Дитё мое, я люблю тебя, я даю тебе свой мир». Не этот мир, который мир дает, это обманчивый. Он даст тебе мир, который Божий мир, который спокойный. Дорогие друзья, Иисус Христос нас приверил с Отцом. Он на Голгопе, его распинают, его бьют. Он не сказал, «Господи, Отец, пошли на них войско твоих, легион ангелов». Он не сказал, а он сказал, «Прости им, ибо не знаем, что делают». Друзья, этот мир Божий добычует в наших сердцах. Пусть Господь благословит нам, и мы дальше пойдем, где говорят такие слова Слово Божие, оно устро... говорит весь том, и я прочитаю еще, говорит, 2 Коринфянам 13 глава и 11 стих. 2 Коринфянам 13 глава и 11 стих. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Друзья, как важно этот стих! Тут Павел пишет. Впрочем, братья, я могу сказать и сестры, радуйтесь! Усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви, и мира будет с вами. Какие, какие слова? Пусть эти слова, этот стих, нам будет как такой, как память, как печать, чтобы мы понимали, что такое мир чтобы вы внимательно читали и говорили, Бог мира, Он будет Бог любви, и мира будет с нами. Аллилуйя, Дорогие друзья, это важность христианства – иметь мир Божий. Пойдут возле тебя тысячи, десятки тысяч тебя не коснутся. Когда мир Божий в нашей душе, мы можем сказать – 90 Псалом, который под Всевышнего и под покровом Всевышнего я покоюсь. Друзья, когда я имею это тесное отношение с нашим Богом, и тогда мир Божий, он с нами, и Бог любви и мира будет с вами во вовеки. Аминь. Дорогие друзья, пусть этот Господь, Он будет всегда, этот мир Божий, пусть почает всегда в ваших сердцах, пусть не отходит никуда, и мы сохраним этот мир Божий в наших сердцах. Да, волнений бывают, бывает что-то, но мы должны знать, в кого мы уверовали, дорогие друзья. И я прочитаю, говорю, дальше мы идем, говорю такие слова... Десятый стих говорит так. «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». «Блажены изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». За какую правду блажены изгнанные? Друзья, давайте мы так порассуждаем. Какая есть правда, которая тебя может гнать? И мы ответим немножко словом Господним, где говорят такие слова. Это от Иоанна, 15 глава, 18 стих. Говорят такие слова. Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас Возненавидел Это слова Христа За какую правду? Правду Божью Не то, что я пошел брат брату Что-то доказывать И тебя гоняют А ты сам не можешь понять Ты хочешь толкать что-то людям В свое понятие Тебя не понимают И тебя начинают люди презирать И говорят, вот я за правду гонюсь А тот говорит, тоже я за правду отстаю и происходит война. Но Слово Божие говорит так, Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде возненавидел. Бог не говорил, что вас меня любили и вас любить будут. Но говорит, если мир вас возненавидит. А за что мир нас может возненавидеть, друзья? За что он может нас возненавидеть? Потому что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 И за это они нас будут ненавидеть, потому что мы особенные люди. Мы особенные дети Божьи. И говорят, меня гнали, и вас будут гнать. Дорогие друзья, Слово Божие нас ведет к тому, чтобы нам правильно относиться к нашему Господу и к нашей жизни, к нашему служению. Я еще одно место прочитаю, говорит, 1 Иоанна. Третья глава, то же самое, мы читали. Первый Иоанн, третья глава. Первый Иоанна, третья глава и тринадцатый стих. Смотрите, что интересно говорит так. Я только стих прочитаю, а потом мы продолжаем, а вот что дальше. «Не дивитесь, братья мои, если мир вас не довидит». И, видите, оно говорит о чему? И говорит так, «Мы, мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев, не любящих брата пребывает в смерти. Оно очень важно в жизни, друзья, заключается в том, любовь. То, что мы говорили о, миро, о миротворцах, а мы теперь говорим о других о любви и милости. И за то, что мы можем нести поношение от ближних, друзья. Мы часто можем нести поношение от близних за свои дела, за свой разговор, за свое то, что пред Богом не угодно. Но Господь хочет, чтобы мы правильно подходили к этому. И я буду двигаться дальше, друзья. И 1 Петра... Говорит, такие слова, я прочитаю, говорит так, 1 Петра, 2 глава. И мы возьмем 19 стих. И вот угодно Богу, если кто помышляет о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро, и страдаете, но если, делая добро, страдая, терпите это угодно Господу. Самое, видите, как тут Слово Божье нас ведет к тому, мы можем страдать, сделать добро, и нас могут поносить. И вот это страдание тоже. И говорит Петр, то такие слова пишет. Но если делая добро и страдаете, страдая, терпите это угодно Господу. Ты сделал добро. Но опять ты без всяких замыслов, без всяких своих мышлений, он, он мне нужен, и я буду делать добро, друзья. Но Петр говорит, если вы ты должен делать добро тому, от кого ты не ожидаешь обратно. И это пред Богом. И опять сделал добро, не труби пред собою. Не труби, а Господь видит твое тайное, и Он воздаст тебе явное. И это оно, оно, оно пред Богом пишется. У Бога есть памятная книга над каждым из нас. И каждый день оно пишется, что мы сделали доброе или худое. Что мы сделали для Господа, а что мы сделали для себя. Это все пишется, друзья. И самое главное в этой жизни нашей, чтобы мы правильно подходили к этому служению. Чтобы правильно нам идти за нашим Господом. И еще одно место, я прочитаю, и говорит такие слова. 14. Стих говорит такие слова, третья э, э, глава, тоже первая Петра, 3 глава и 14 стих. Но если и страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь. 11 стих я возьму, я даже 10 стиха возьму, чтобы нам яснее было. Ибо кто любит жить и хочет видеть добрые дни, тот, удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему. Потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господня против делающих зло, чтобы истребить их с земли». «И кто сделает вам зло, если вы будете ревдительным добрым?» И 14. «Но если и страдаете за правду, то вы блажены, а страха их не бойтесь и не смущайтесь». Что объясняет нам Петр, что мы можем за правду страдать? Мы, многие люди страдают за правду. Если взять те времена, которые раньше... Которые, кто выехал оттуда, с советского союза, когда еще, еще было СССР. И тогда в те времена многие братья страдали за правду. Они страдали за Иисуса, друзья. Но один выражался таким, говорит, а можно было бы договориться с ними и все. Но Христос говорит, если вы страдаете за правду. Я напоминал, что если даже находили Библию в доме, они могли дать тебе пять лет тюрьмы. Друзья, это самое главное в нашей жизни. Мы не знаем, что будет здесь в Америке, какое время придет. Мы, мы видим, что время меняется постоянно, время меняется, и мы можем лечь. И как Господь предупреждал Духом Святым, вы ляжете с одним законом, а встанете будет уже другой закон, другая власть. Друзья, это мы живем в такое время, очень такое э, опасное, может, но для нас, христиан, мы должны быть спокойны. Мы, если ложимся спать, мы молимся, мы должны быть спокойны, мы знаем, что мы в Божьих руках. Друзья, и это самое главное в нашей жизни – чтобы нам быть правильно пред нашим Господом. И Господь хочет, чтобы мы оставили, мы стояли в этой истине. Потому что может придти это время за то, что ты христианин, или ты будешь говорить о Боге, и тебе могут посадить в тюрьму. Мы вроде, Горубии Америка христианская страна, но, друзья, мы не знаем, что нас придет. Потому что развивается все. Вы много много знаем, можете читать, и вы видите это все, что происходит. Если взять, когда мы приехали в 95 год, была Америка другая. Сейчас Америка вообще другая, друзья. И меняется, меняется, и мы просто должны оставаться христианами. Многие говорят, Бог этого не требует, Бог этого не требует, но Слово Божье оно остается. И Бог не требует, но это добровольное служение нашему Богу. Да, были времена, я же говорю, там отсиживали и заставляли поступать и в комсомол, и оружием пугали и всем. Но Бог защищал. Ограда а Божья была. Господь хранил. И меня Бог хранил много, друзья, и я скажу, это Божья милость. Когда ты правильно поступаешь, тогда Бог стоит за тобою. Когда ты правильно поступаешь, тогда охрана Божья за тобою. И поможет нам Господь быть, если придет время и гонения, и протеснения, нам быть готовыми к этому. Не желать им врода, но благословлять. И мы тогда будем благословлять. Мы увидим, что Господь делает. И я прочитаю другое место, говорю такие слова, это 2 Тимофея, вторая глава и 12 стих. 2 Тимофея, 2.12 Если терпим, то с Ним и царствовать будем. Если отречемся, и Он отречется от нас. Я в 1.11 стих, это будет так очень с 11 начну, верно слово, если мы с Ним умерли, то и с Ним оживем. И 12. Если терпим, то и с Ним и царствовать будем, и если отречемся, и Он отречется от нас. И 13 если мы верены, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Друзья, какие важные слова осталось, чтобы мы оставались верным Богу, чтобы мы не отрекались от нашего Господа. Мы можем отречься не словами, мы можем отречься делами. Друзья, это это один говорит, ну я от Бога не отрекался, я не говорю, что я не хочу Богу служить. А я говорю, ты делами отрекаешься. А почему? Ты просто берешь и ты твои действия отталкивают тебя от Бога. И говорит так, он остается неверен, Если отречемся, и он отречется, «Кто постыдится Меня, Христос сказал, в этом мире, того Я постыжусь пред Отцом Моим Небесным!» Друзья, мы живем в это такое время, и мы не должны отрекаться от нашего Господа. Я люблю нашего Иисуса. Я помню слова моего брата. Он всегда говорил, брат мой, я не хочу обидеть Иисуса. Я не хочу делать плохое, чтобы я его обидел. Друзья, нам вроде кажется смешно, но ты должен правильно идти за нашим Господом. И тогда Господь будет всегда поборать за тобою. Тогда это надо идти постоянно за нашим Господом. Не тогда, когда скорбь пришла, или когда тебя притесняют, когда тебя бьют, и тогда уже начинаешь поститься, молиться. Господи, у меня беда. Нет, друзья, надо сейчас запасаться этого масла. Сейчас надо молиться, сейчас звать, пока мы время благоприятное. Мы знаем, где Матфея 25 глава, там Христос проводил притчу о десяти девах. Пять было мудрых и пять было неразумных. Если мы читаем Библию, мы знаем то место. И мудрые, они имели запас, они запасались в это. И когда воскреснулся крик, вот жених идет, Аллилуйя, тогда они все встали и трепенулись. Они поправили светильники. И мудрые пошли. Они разумно увидят и говорят, дайте мне вашего масла, потому что наши светильники гаснут. А чтоб не чтобы не допустить, недостатка у нас и у вас. Пойдите купите, мы не можем вам дать. Друзья, было время и время свободное. Мы должны запасаться от этого масла. Благодати Божьей. Мы должны запасаться от этой силы Божьей. Мы не знаем, какое время придет. Но когда вас даст крик, вас жених идет. Мы встанем все. Было написано там, чтобы все уснули, задремали да? Но мудрые, они имели запас. Они отдыхнули, но Они встали под все, все светильники. И там дальше говорит, когда они разумные пошли покупать масло. И они возвратились. И двери закрылись. Они начали стучать. И говорили, Господи, отвори нам. А он сказал, отойдите от, от, от меня. Ибо я вас никогда не знал, они там в другом месте, они будут говорить, многие будут говорить, «Мы, мы пели на улицах, мы говорили, мы то, мы мы делали, мы чудеса делали? Он отойдите от меня, ибо я вас не знаю, делающие беззакония. Друзья, это самое важное, это время последнее. И блажены, изгнанны за правду. Когда мы несем поношение Христа на нас. Мы блаженны. Мы не должны бояться на работе сказать, да, я верующий, я служу живому Богу а обоотче. А может придет время, пусть терять работу, за то, что ты верующий, при... за то, что ты правильно веришь Богу. И это может быть. Это были времена. Те еще времена, когда еще было это там, когда мы жили, откуда мы выехали. Выгоняли верующих с работы. Ты верующий, ты богомольный, уходи с работы. И просто по статье увольняли. А, а был еще закон. Если ты нигде не работаешь, ты тон ядец, значит, тебе в тюрьму посадят. И представляете себе, что делали это. И братья стояли на колени. Они молились. Но Бог дал защиту. И Бог своих всегда ограждал. Верных Своих Он сохранял. И сейчас время, в которое мы живем, друзья, и мы живем там, на Украине, мы должны оставаться верным Богу. блажен и за правду. И будет это. И я знаю, что Господь благословит нас. И мы прочитаем дальше, где говорят такие слова. Мы это... Мы пойдем дальше, другой стих, 11 стих, говорит, это 5, Матфея, 5 глава, 11 стих, говорит такие слова, ⁇ Блажены вы, когда будут поносить вас игнать и всячески неправедно засловить за меня то, что мы говорили, то, что мы, это все подтверждается. И Господь говорит, блаженны вы, когда будут поносить и гнать вас, и всячески неправильно злословить за меня. Друзья, это говорит, мы подтвердим Словом Божьим, где говорят такие слова, это Исайя, 51 глава, и мы возьмем 7-8 стих. «Послушайте меня, знающие правду народ» знающий правду, народ, у которого в сердце закон мой, не бойся поношения от людей, и злословия их не страшись, ибо как одежду съест их моль, и как волну съест их червь, а правда моя пребудет век, и спасение мое в роды родов. Аллилуйя! Друзья, какие слова, которые нас могут поддержать, в этот момент, такое время, я бы сказал, вот для Украины, послушайте меня, знающий правду народ. Я бы сказал, народу, который молится за Украину, послушайте правду. Исаия говорит, народу, которого в сердце закон мой, не бойтесь по людей и злословия, не страшите, что творится там. Не бойтесь, будьте верны Богу. Друзья, это самое такое поношение из застовья их, не страшитесь. Ибо как одежду съесть их, не надо нам говорить, а будет с тобой так и так. Бог тогда тебя не будет защищать. Ну, Слово Божие говорит, ибо как одежду съест их, моль, и как волну съесть их, червь. А правда моя пребудет вовек, и спасение мое в роды и родов. Вот что Господь нам обещает. Спасение Божье, спасение Божье, только нам оставаться верным Ему, только нам служить Ему правильно. Господь хочет, чтобы мы полностью отдались Ему и сказали, Господь мой Бог, на Которого я уповал. Придет время, друзья, мы увидим воочию нашего Бога, мы увидим воочию нашего Спасителя и скажем, вот мой Бог, на Которого я уповал. Вот мой Бог, которому я служил, не даром, не даром я нес поношение, не даром я нес это все. Друзья, это Господняя Земля. И мы прочитаем еще одно место, говорит, 1 Петра 4, 14. Я возьму 13 стих тоже. Даже могут с 12 стиха выше взять. «Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаем, не чуждайтесь, как проключение для вас странного». Это 1 Петра 4, 12 я начал читать. И 13 стих говорит, «Но как вы участвуете в христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуете. И 14 говорит так, «Если засловят вас за имя Христова, то вы блажены, ибо Дух славы, Дух Божий почивает на вас, теми Он худится, а вами прославляется». И 15 говорит так, «Только бы...»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 то не стыдись, но прославляй Бога. Что бы ни было, не стыдись, я христианин. Какие бы напасти бы ни было, но Слово Божие еще говорит, что враги человеку кто? Соседи? Написано домашние. Вот домашние могут быть врагами тебе, но мы должны благословлять, мы должны молиться. Это самое тяжело переносить это искушение, испытание от домашних. И мы должны оставаться верным Богу. Мы должны оставаться верному Богу и молиться за всех. Молиться за обижающих. Молиться за всех, друзья. И когда мы это будем делать, Бог поможет нам все пройти правильно. Я прочитаю еще Матфея 10 глава. И тут 19 стих говорит так. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам что сказать. Друзья, такое время, оно было, оно есть и оно будет. Оно никогда не уйдет. Будут предавать, будут сдавать вас, будут говорить за вас. Не бойтесь. И говорю такие слова. Когда будут продавать вас, не заботьтесь. И не заботьтесь, что говорить. Я вам расскажу один пример такой. Когда моего отца вызвали поселковый совет, и сказал этот председатель, там были многие сидели, и сказал, говорит, смотри, город говорит, какой. Он даже фамилию поменял. Потому что фамилия богослов. Но мой отец ответил, говорит, а ты что забыл, мы с тобой договорились, никому ты не скажешь. Отец ничего не сказал, что мне так просто. Он сказал, говорит, ты что забыл, что мы с тобой договорились, что ты никому не скажешь, что мы меняем фамилию. А он, и он остался в поношении, потому что без его участия нельзя менять фамилию, без председателя Совета. И он остался, и все вот эти керебицы, которые были там, они начали смеяться. Говорит, ты себя в подшил, говорит, уже. Если, говорит, кто-то услышит тебя, он вот сейчас посадят. Друзья, самое главное, никогда не заботиться. Никогда не заботиться. А Господь будет говорить, Бог будет давать, что говорить. Я помню, одной из старушек тоже вызывали, и ей говорят, что ты молчишь? А она говорит, Христос молчал, когда его обвиняли, и я буду молчать. И она молчала, и ничего не могли сделать, и отпустили. Друзья, Бог идет за защиту. Бог идет за защиту. Очень разные положения, очень разные есть случаи, когда Бог выходил навстречу. И мы должны знать, в кого мы уверовали. Мы должны понимать, кому мы уверовали. И вот смотрите, 20 стих говорит так дальше. Говорит, Ибо не, будь, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас. Это Матфея 10:20. Потому что который Дух Отца будет говорить вас. То, что я вам это привел пример. И это Господь, Он работает. Да даст Господь нам твердость вере, чтобы мы оставались твердым нашему Богу когда будет затрубить труба Господня, чтобы мы подняли эти глаза и сказали, «Гради, Господи Иисусе!» Чтобы нам не бояться был переход, чтобы мы не страшились этого перехода, а чтобы мы радовались. И я прочитаю, говорю такие слова, 12 стих, говорю такие, «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так догнали и пророков, бывших против вас». Это не с нас начинается, оно было еще откуда. Они пророков гнали, всех гнали. Это еще до Христа было гонение. И говорит, радуйтесь, и и ваша награда на небесах. Друзья, когда мы пройдем это, нас ждет награда. Ждет там небесная награда, которую Господь приготовил тебе и мне. И я прочитаю, говорю, такие слова, это евреи, 11 глава и 25 стих. А лучшие захотеть, это я возьму выше. Веруемые, 24 стих я возьму. Верую Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери Фаронова. И 25. И лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение. Друзья, мы эту историю знаем, когда Бог позвал Моисея. Мы эту историю знаем. И туда говорит Еврей пишет, что верую Моисей, Он почел это все. Зачем это? Я лучше пойду с народом Божьим. Это Господь от нас хочет, чтобы мы и шли правильно за Ним. Друзья, и другое место говорит такие слова. Деяние 5 глава. Деяние 5 глава и 40 стих. Они послушались Его и пришедши, призвавши апостолов, били их и запретили им говорить об имени Иисуса и отпустили. Друзья, мы понимаем мы эту историю, мы знаем деяние, когда происходило, когда брали апостолов, когда они поймали, и они сказали так, они послушались, и вот это апостолов... И они хотели над ними смеяться, но Слово Божие говорит такие слова. Они послушались Его и призвавшие апостолов, они, апостолы, сидели в тюрьме, и они их призвали и, говорит так, били их и запретили им говорить об имени Иисуса Христа и отпустили их. Но они, они же пошли из Синедриона радуясь, что за имя Господня Иисуса удостоились принять Бесчестия. За имя Иисуса принять бесчестие это чудесно. Да, легко говорить, когда проходишь и когда прошел. И когда, легко говорить, когда сейчас мирно и тихо у нас, друзья. Но Слово Божие нас толкает к тому, что это время придет. И мы должны быть готовы. Об этом нужно говорить. Мы живем в последнее время. Об этом нужно говорить. И не надо говорить, что мне все нормально, больше такого не будет. Нет, мы это будет. Вас гнали и меня гнали, буду знать. Дорогие друзья, это Господь оставляет Словом Господним нам. И я прочитаю еще одно место, где Деяния, 16 глава. И туда 30 и 31 стих говорит так. «И, вывезши их вон, сказал, Государы мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, Веру в Господа Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Эту историю мы помним, когда Павел и Сила, их, когда взяли и били их, и закрыли в темницу, и они сидели там, и они не плакали. «О, Господи, нас побили!» Нет, они радовались. Ноги были их забиты в колоды. Они пели, воспевали Богу. И Дух Святой сошел на, свое место, на то место, и они радовались в Боге, что они были за это, дорогие друзья. И тогда оковы все, все скандалы, все спало, и темница была открытая. По нашему разуму можно было выскочить, и страшно увидел, что ворота все открыто. И что сделал? Он хотел себя умертвить. А Павел говорит: не делай себе зла. Мы все на месте. Друзья, это важность, радостно радоваться Боге за побои. Надо радоваться в Боге. И вот Павел сил, они радовались. И он пришел, упал на них. И говорит: что мне делать? И они говорят, они же сказали, верой в Господа Иисуса Христа, спасешься Ты и твой дом. И что Страж делает? Он их в колодку не в колоду не закрывает. Он берет, ведет их в свой дом. Кается его дом и омывает их не раны. И потом, друзья, это было враг, это было то, что Господь хотел сделать, свою работу. Многие братья, которые сидели в тюрьмах, они радовались. Но Бог делал там работу, Бог созидал церква. И это Божья работа. И это Бог хочет, чтобы мы правильно понимали и двигались за Ним. И я еще одно место прочитаю, это 1 Коринфянам. 3 глава, я возьму 14 стих. Это говорит о том, видите, что вот эти, возьму 4. у кого дело, которое он строил, которое он строил, устоит, тот получит награду. Это говорит наслаждающий и поливающий. Это говорит, это. И, вот, и каждое дело, 13 говорит так, каждое дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. И 14 стих. «У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон, впрочем, сам спасется, но как бы из огня». Друзья, это важность оставаться, то, что я говорил раньше, оставаться верным Богу. В испытаниях многие люди падают. Идут на, на диски, и люди не устают. Они могут отказаться от Христа, они могут возрастать, они могут все. Но, друзья, но Господь хочет, чтобы наше строение было на Иисусе Христе, чтобы наше строение было на Господе. И Господь поможет нам идти. Дорогие братья и сестры, и говорят, такие. Слова, Это будет укрепление нам каждому. Данила, 12 глава, и третий стих, говорит такие слова. «Будут сиять, как светило на тверди, и обративших многих правде, как звезды веки навсегда». Это Данила, 12, 3. Говорит, «И разумные будут сиять, как светило». Когда ты пройдешь? Это все испытание. Ты останешься верным Господу, ты будешь у Господа, как тот светило, потому что ты устоял, и ты стоишь пред Богом. Да даст Господь быть каждому из нас послушным слову Богу, послушным нашему Господу. Да поможет нам Господь быть верным Ему и верным слугою нашему Иисусу Христу. Дорогие друзья, пусть Господь поможет оставаться, чтобы бы ни было. Чтобы не случалось нам оставаться верным нашему Богу, друзья, и мы будем сейчас молиться нашему Иисусу. Мы будем молиться, чтобы Господь благословил нас. Мы будем молиться, чтобы Господь благословил Украину, чтобы Господь сам явил милость твою там, дорогие друзья. Мы будем молиться, чтобы благодать Божья сопровождала, чтобы это кончилось, друзья, чтобы это была остановка, чтобы Господь остановил. Как некогда Бог остановил тех слонов. Дорогие друзья, как мы будем взывать? Но ну, все зависит и, и от нас, и все зависит от тех, которые там находятся. Братья и сестры, мы будем молиться. Мы будем молиться, чтобы Господь благословил нас. И наступающую неделю, чтобы Господь благословил каждого в путях, в транспорте, на работах. Чтобы Бог устроял все.